Сколько мифов, легенд, заблуждений витает вокруг потрясающей государственной программы, что у молодых родителей от всякой такой информации идет голова кругом. Чтобы раз и навсегда разобраться с этим, посмотрите короткое видео, и вы навсегда развеете самые популярные мифы вокруг займов на жилье под материнский капитал. Распространенное суждение о том, что займы под материнский капитал долго выдают, да и берут за это огромные проценты. Действительно, проценты за получение займа бывают неоправданно высокими, что отбивает всякое желание брать займ. В таком случае просто не обращайтесь в такую организацию, где дерут драконовские проценты. На рынке достаточно тех, кто готов быстро и недорого выдать деньги. Например, ставки в Нижегородском кредитном союзе одни из самых низких во Владимирской и Нижегородской областях вот уже несколько лет подряд. Здесь вопросы решаются быстро, не нужно ждать, когда ребенку исполнится 3 года. Просто, небольшой пакет документов и дешево. По-настоящему низкие проценты без скрытых комиссий. Тем более, есть возможность получить деньги в день сделки. Согласитесь, куда еще быстрее. Думаете, займы под материнский капитал – это незаконно? самое большое заблуждение, которое почему-то до сих пор распространено. Действительно, новости о громких махинациях с обналичиванием материнского капитала получили широкое освещение на федеральных телеканалах и на страницах популярных газет. Только никто не показывает счастливые семьи, которые с помощью займов под материнский капитал купили квартиры, дома, построили на своей земле отличное жилье. А таких семей в нашей стране миллионы. И они благодарны, что в свое время не стали полагаться на разно... разные слухи и мнения, а разобрались у убедились в законности займов, прежде чем их исполучить и использовать. Теперь они растят своих детишек в более просторных домах и квартирах. Знаете, раз и навсегда, что займы под материнский капитал – это законно. Они выдаются согласно федеральному закону номер 256 от 29 декабря 2006 года. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, статья 7, пункт 6.1, а также статья 10, часть 7. Еще. Кроме того, кредитные потребительские кооперативы, работающие более трех лет, могут выдавать такие займы. Благо, Нижегородский кредитный союз работает больше трех лет. В этом году ему исполнилось 15 лет. Поэтому семьи Владимирской и Нижегородской областей могут выбрать ближайший офис и подать заявку на заем под материнский капитал на улучшение жилищных условий. Все сделки проходят под контролем Пенсионного фонда России. После этого, разве могут остаться какие-то сомнения? Материнский капитал можно использовать только по ипотеке. Конечно, кто-то выбирает дорогую ипотеку и так использует средства материнского капитала. К счастью, это не единственный способ. Есть и такой. Молодые семьи, проживающие в городах и поселках Владимирской и Нижегородской областей посредством Нижегородского кредитного союза, направляют средства материнского капитала на покупку квартиры, жилого дома, Комнаты в общежитии, комнаты в коммунальной квартире, на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, на строительство индивидуального жилого дома, а также на покупку доли в объекте недвижимости. Как видите, вариантов много, выбирать вам! Чтобы средствами материнского капитала погасить ипотечные банковские кредиты или займы в кооперативе, родители должны предоставить справки с места работы. Чтобы средствами материнского капитала погасить ипотечные банковские кредиты или займы в кооперативе, родители должны предоставить справки с места работы. Условия по ипотеке отличаются от банка к банку и зачастую действительно требуется подтверждение с места работы. То же самое можно сказать о кооперативах, которые в этом вопросе несколько проще банков. Но здесь условия по займам под материнский капитал будут отличаться от кооператива к кооперативу. Мы знаем наверняка, что в Нижегородском кредитном союзе при покупке квартиры или дома от заемщика не требуют поручителей справка о доходах 2 НДФЛ. Возможно, особые условия, но они рассматриваются в индивидуальном порядке и требует личного присутствия в офисе. Поэтому не поленитесь и сходите в ближайшее отделение, где вам незамедлительно подберут самый удобный и быстрый способ займа под материнский капитал. Связываться с кооперативами нельзя, они работают незаконно. Здесь все очень просто. Во-первых, деятельность всех кредитных потребительских кооперативов, или сокращенно КПК, в России регулирует федеральный закон номер 190 о кредитной кооперации. Во-вторых, работу кооперативов очень строго контролирует Центральный банк России. Помимо этого, КПК поднадзорный СРО, э, или как это расшифровывается, саморегулируемая организация. И, наконец, связываться с кооперативами можно и нужно. Это такие же легитимные субъекты финансовой системы страны, как и банки. Некоторые кооперативы работают намного дольше, чем всем известные коммерческие банки. Собственно, бояться не нужно, особенно когда в кооперативе можно быстро получить недорогой заем под материнский капитал. Итак, решили использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий семьи? Обращайтесь в Нижегородский кредитный союз.